Добрый-добрый вечер! Добрый-добрый вечер, друзья! Ну что же, устраивайтесь поудобнее. Мы сегодня будем обсуждать одну из а, самых таких животрепещущих тем, которые нас трогают. <coughs> Меня зовут Макс Котков. Я нейро -коуч, И я уже больше 20 лет занимаюсь консультированием, персональным семинарами, сопровождением. И нейро-коучинг это... Такая штука на пересечении трех наук. Да? Первая это психология, наука мышления о том, как работает а, наша личность. Вторая часть это нейронаука, а, работы, как работает мозг, потому что это две совершенно отдельных части наши мысли и наш мозг работает совершенно по-разному. Наша личность и наш мозг работает совершенно по-разному. И а, третье это конечно, собственно, то, как работает вся система, весь организм в целом, включая тело. И ко мне приходят с очень разными задачами. Кто-то приходит поправить сон, кто-то приходит за тем, чтобы повысить доходность своего бизнеса, кто-то приходит для того, чтобы сделать карьерный скачок, для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы научиться коммуникации, управлению собственными состояниями, спектр. Того, с чем приходится работать, он очень широкий. А вот за последний месяц, наверное, были такие яркие истории, когда там, женщине изменил муж и а, рассказал об этом как-то очень в красках. Для нее это было очень тяжелым переживанием. Но ну, и у нее, естественно, был стресс, потому что <coughs> все на грани расставания, семья на грани разрушения. А другая история – это когда а, человек попал в болото, и а, все вроде бы идет хорошо, но он скучает, и ему хочется какой-то яркой, осмысленной жизни в своей работе, и он ищет, что здесь сделать. А третья часть — это один из людей, которые переехали в другую страну, сталкивается также со стрессом, изменением среды, непониманием, и ему необходимо работать, у него там, маленькие дети, свежеродившиеся, и его нужно поддержать. Да? и ну, вот Очень разные люди Кто-то кто приходит за тем, чтобы помочь составить ему расписание жизни более эффективное, в котором он будет не просто решать задачи, не просто превращаться в машину для решения проблем, а чувствовать, что он еще жив. И вот весь этот спектр задач я решаю. И, конечно, большая часть того, с чем приходится работать, это стресс, потому что от хорошего к лучшему. Люди приходят, но гораздо проще люди приходят за спасением каким-то, да, когда вот все рушится, какое-то есть внутреннее ощущение бессилия, и хочется его решать. И стресс, правда, ну, является частью нашей жизни. И первая штука – это простая статистика. Да, Институт контроля за качеством здравоохранения Соединенных Штатов Америки называет стресс причиной 80 процентов всех обращений к доктору, то есть 80 процентов всех состояний здоровья так или иначе бывают связаны со стрессом. И вот я сегодня предлагаю взглянуть э, на стресс несколько по-новому, э, потому что такой структурированный, четкий ну, не знаю, протокол, набор техник, как работать со стрессом э, я уже опубликовывал, и он э, простроен, и он существует в виде курса. Мне хочется дать вам какое-то количество идей. Первое и самое, наверное, важное про стресс – вопрос, есть ли у вас стресс. Напишите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни стресс. Просто напишите слово «стресс» в чат, если вы считаете, что он у вас есть. Да. <с falar> стресс, стресс. Стресс, стресс. Кажется, уже нет. Класс, Александр, я вас поздравляю. Стресс нет. Супер, Светлана, очень здорово. И вот я здесь на этом а, моменте хочу как раз а, заострить. да, ну, Потому что мы, мы говорим про стресс, и а, это слово после того, как он появился в физиологии, пришло в медицину, стало популярным. Сейчас стало супер популярным, и им пользуются вообще а, совершенно бесконтрольно. Знаете, есть бесконтрольное употребление антибиотиков, да, привело к тому, что появились бактерии, которые. Устойчивых к антибиотикам. Вот э, одна из современных, наверное, самых ярких болезней, которые существуют в современном обществе соцсетей, это бесконтрольное употребление э, слов и терминов, которые э, размывает их понятие, да, смысл э, их значение до бесконечности, так что практически невозможно понять, что это такое. Э, Во-первых, очень часто стрессом называют... Э, Переживания внутренние, эмоциональные переживания, чувства тяжелые, с которыми человек не может справиться. Вот э, стресс не является чувствами. То есть, например, тревога и стресс – это совершенно разные вещи. И э, тревога может создать стресс. И длительное пребывание в стрессе, в неконструктивном, может вызвать и повысить э, тревожность. Человек может натренироваться, быть тревожным. Но э, вообще говоря, это вещи не связанные. Да? То есть переживание и стресс – вот Первое, что я хочу, чтобы вы для себя сделали, вы бы разделили эти вещи, потому что бывает такое, что мы переживаем эмоционально, мы переживаем тяжелые чувства, но при этом у нас нет стресса. И как это так? Мы поговорим чуть позже, когда будем говорить о типах того, как работает наш мозг. Потому что вторая штука с этим связана, и она очень смешная. Все слышали вот эту вот штуку, пришедшую из НЛП, которая – это визуалы, аудиалы, кинестеты, которая просто все заполонила, и была мода такая вешать эти ярлыки, и рассказывали, вот ты, значит, визуал, ты должен учиться визуально, воспринимать информацию визуально. И эта штука тоже размылась, хотя она как раз имеет непосредственное отношение к стрессу. Я расскажу позже, что это, как это связано и что это такое. И предложу несколько упражнений, связанных с этим пониманием. Да, то есть первое, я предлагаю вам разделить очень четко ваши субъективные эмоциональные переживания и ваш стресс. Мы далеко не всегда чувствуем на эмоциональном, на физическом уровне, что стресс есть. В этом его большая проблема, потому что стресс бывает молчаливым. И э, очень часто это большая проблема как раз для людей, у которых есть большое количество обязанностей и э, людей ответственных и волевых. Да, потому что нужно сделать много, и ну, что со мной происходит, ничего со мной не происходит, я буду продолжать действовать и э, справляться с тем, что, э, в общем, с чем столкнулся. И одна из э, ситуаций, вот, в которой это очень плохо работает, э, я наблюдал просто за последние пару лет, к сожалению, несколько очень тяжелых случаев, когда э, это были мужчины и женщины, которые занимали очень высокие руководящие позиции, ответственные позиции на протяжении всей своей жизни. Кто-то был чиновниками очень высокого уровня, кто-то из них был предпринимателем очень высокого уровня. И в каком-то своем возрасте, на каком-то этапе жизни они столкнулись с заболеванием. Что-то, значит, там забойнуло здоровье. То ли это с возрастом было связано, то ли с нагрузками. И вот в этой ситуации... Эти люди, которые привыкли решать вопросы, которые привыкли брать на себя ответственность за жизнь других людей, за судьбы каких-то систем, да, компаний, решать большое количество сложных вопросов, они оказываются очень э, слабыми и беспомощными, потому что они пытаются использовать свою волю и ответственность по отношению к своему здоровью. А со здоровьем это, к сожалению, так не работает. Нельзя просто усилием воли выздороветь. В некоторых ситуациях такое бывает, конечно, но э, на самом деле не часто. Да? Иногда вопросы здоровья, особенно такие системные вопросы здоровья, это не вопрос того, что я сейчас сломаю это и переломлю ситуацию. Это вопрос трансформации нашего образа жизни. И вот тут вот эта воля э, иногда, если она слишком прямолинейно проявляется, то люди сталкиваются с бессилием. То есть я сильный волевой человек, который может это решать, и я сталкиваюсь с тем, что не знаю делать. И это будет связано тоже с частью того, как э, стресс появляется и как он э, как с ним можно бороться, к, о, о котором я расскажу дальше, э, потому что стресс, да, и, я, я не случайно спросил, есть ли в вашей жизни стресс? Потому что второе, самое важное, а, что нам нужно понимать, что, да, то есть, первое стресс и наши эмоциональные переживания это разные вещи. Они могут быть связаны, могут быть не связаны. И здесь нужно очень быть настороженным. И я на днях выложу в канал э, тест, который позволяет более адекватно проверить, есть ли у вас стресс. Потому что иногда мы не ощущаем его, особенно когда жизнь очень динамичная, огромное количество задач, многозадачность. Скажите, в вашей жизни есть многозадачность? Вот, вот Несколько таких простых вопросов я вам задам. А, объективно есть, а реактивно уже нет. <laughs> да, а, Вот Александр как доктор поправился. А, да. Многозадачность. Ну, бывает ли такое, что вы едите и а, вынуждены решать еще какие-то задачи? Может быть, вы ловили себя на том, что э, вы совмещаете какие-то очень странные вещи. Э, недавно человек рассказывал, что он успевает поесть, с утра позавтракать только на сидя на унитазе. Э, очень смешно. Да? Э, полный цикл в одном месте получается у него. Но э, может быть, вы до этого еще не дошли, но может быть, вы э, сидите в туалете и решаете какие-то деловые задачи или организационные задачи, бытовые задачи одновременно. Да? Вот, э, наличие многозадачности, значимый процент дня, э, говорит о том, что стресс э, есть, потому что многозадачности с точки зрения мозга ее не существует. То есть э, вот наша личность и наш мозг, они могут создавать иллюзию многозадачности, но на самом деле это э, такое вот переключение постоянное когда человек пытается сделать много вещей одновременно, но он переключается и всегда смотрит на одну. И вот эти быстрые переключения, их необходимость, они действительно создают э, повод для стресса. Так вот, вторая важная штука про стресс, то, что э, стресс – это не… Знаете, когда люди говорят, у меня на работе стресс, у меня очень стрессовая должность, у меня очень стрессовая работа. Вы наверняка слышали такой, да? посыл от человека, или, может быть, сами это произносили. Вот это в корне неверная история, потому что у меня может быть работа, связанная с большим количеством неожиданностей. У меня может быть работа, связанная с большим количеством ответственности и давления на меня. Но стресс – это реакция. И далеко не все люди, которые сталкиваются с давлением, испытывают стресс. И мы сейчас к этому снова вернемся, потому что э, ситуация может быть ситуацией давления. А отвечать на нее стрессом или нет, это в каком-то смысле наш выбор. И ну, наша с вами сегодняшняя задача и те техники, которые я предложу, и все, что я рассказываю, оно призвано для того, чтобы у вас этот выбор появился, чтобы вы могли принимать решение реагировать стрессом или нет, хотя бы в тех ситуациях, где это возможно. Так, вопросы. Работа из дома сложно, выставить работу из дома в конце рабочего дня, а отдыхать теперь нет. Да, вот это, это с пандемии начавшаяся повально история, что у нас нет способности, теперь у нас нет безопасного места от работы с тех пор, как появилась удаленка, и те, у кого работа онлайн, мне очень понравилось, мы были в одном путешествии, ездили. К, там, к местам силы с некой группой для того, чтобы помедитировать, попрактиковать, просто провести время вместе. И у нас был а, один такой очень большой предприниматель, который работает много, его работа связана с взаимодействием с госструктурами в частности. И а, девушка-блогер совершенно потрясающая, блестящая. И она постоянно была, а, снимала сторис, снимала рилс, писала посты, проводила эфиры в процессе этого Отпуска. И этот большой предприниматель э, говорит: Я думал, это у меня работа тяжелая. <свят> вот, вот это э, на самом деле многозадачность, постоянная включенность, она э, приводит к тому, что мы не переходим в другой режим, в котором мы восстанавливаемся. Э, очень откликаюсь про назагадачность. Да, спасибо, Татьяна. Итак, э, стресс это реакция. И эта реакция организма очень, да, э, очень такая особенная. Если мы возьмем физиологическое определение, то там будет неспецифическая реакция организма. Что означает неспецифическая? Это означает, что одна и та же реакция у нас на совершенно разные раздражители и на совершенно разные сигналы. Но у всех этих ситуаций и сигналов, если вы слышали, может быть, есть такая шкала чудесная, шкала Холмса для определения стресса, это был такой исследователь, который расписал, какие события в жизни человека, каким весом обладают, какую интенсивность стресса вызывают. И его большой вклад в изучение стресса и контроль стресса был связан с тем, что можно посчитать эти баллы, и баллы стресса суммируются из-за того, что он не специфический. То есть, если э, я очень расстроился по поводу э, своей собаки, то я могу быть совершенно доволен на своей работе. да. Э, э, вот Эмоциональные реакции в этом смысле могут быть разные. Да, я расстроен по поводу собаки, но у меня там очень интересный проект э, в моей работе, я там реализуюсь, и это супер. А со стрессом так не работает. То есть, если у человека э, он пережил развод и в связи с этим был вынужден, например, переехать в другой город жить, то... Это два стресса, которые у него складываются. Или он пришел на место, на новое место работы и женился. И на самом деле, если вы смотрите шкалу стресса, то вы видите, что там есть позитивные события. И вот это вот всегда взрывает мозг, когда мы с этим знакомимся впервые. Если вдруг вы впервые это слышите, то напишите, что позитивные события. Позитивные события могут быть источником стресса. Рождение ребенка. Брак, переезд в город или страну вашей мечты, выход на новую работу. Это все может быть источником стресса. Пока достаточно напряженные взгляды начальника на себя ощущаю, заканчивая работу за полчаса до окончания и проводя ревизию сделанного спокойной обстановке, спасает многократно выросшее количество задач и качество их выполнения. Да, супер. А, на самом деле, да, то есть ни для кого не было новинкой, что а, позитивные события тоже вызывают стресс. Супер, ну, то есть все-таки а, знания про стресс качественные, они существуют и распространяются. И а, штука такая, что объединяет все эти события, да, а, там смерть близкого человека, болезнь близкого человека, потери работы, устройство на новую работу, а, рождение ребенка. Все эти события, которые являются источником стресса в нашей жизни, объединяет одна простая вещь – новизна. Новизна и незнакомость. Это, наверное, первая важная штука. О, спасибо, Сергей. Вот позитивные события могут вызывать стресс. Это, это тоже очень важно незнакомость. У меня недавно была консультация, ну, за последний год они, они были довольно часто, с людьми, которые переехали в другую страну, перевезли свою семью в другую страну и задаются вопросом, а как здесь жить, а смогу ли я их обеспечить, а как здесь устроиться. И они приходили с задачей, я хочу снять стресс. Но на самом деле здесь мы переходим к очень важному моменту. Стресс – это довольно полезная вещь. Не в том смысле, что там стрессов каких-то. Вот стресс – это очень полезная вещь, если мы правильно им пользуемся. Ну, в классической физиологии есть понятие, там, короткий стресс, острый стресс и хронический стресс, и короткий острый стресс считается позитивным, да, а длительный, собственно, считается негативным, истощает и выжигает нас. Знаете, у меня висит обогреватель на… Балконе такой инфракрасный для того, чтобы можно было даже в прохладную погоду сесть, позавтракать, выпить кофе на балконе. И первое время я его забывал выключать, потому что он никак не светится. Его включаешь, ну и тепло, типа, попил кофе, вышел оттуда и оставил его. А он жрет два с половиной киловатта. И, э, в общем, через некоторое время я понял, что я его оставил на несколько дней. И, естественно, в конце месяца пришел счет за электричество. Такой просто очень уверенный, я думаю, что происходит. Тут сварочный аппарат был. Оказывается, просто я его забыл выключить. Вот стресс очень часто, когда он тихий э, и длящийся, он э, приводит к вот этим вот большим счетам за электричество. В конце месяца только мы узнаем, что он был... Э, потому что истощаются гормоны, да, то есть организм переходит в такое состояние суперготовности, повышенного расхода энергии, а, потому что он не знает, с чем он столкнется. И как вот, что, что делать а, в этой ситуации, что является первым и самым важным лекарством от стресса? А, это мой вариант, длительный стресс. Лана, ну, ну... Вот надеюсь, я вам помогу, потому что на самом деле мы все находимся э, в стрессе, э, потому что мы сталкиваемся с большим количеством незнакомого и, э, к сожалению, или к счастью, мы живем в эпоху перемен совершенно разнообразных, начиная с пандемии до да, всяких геополитических трансформаций, которые происходят, экономических трансформаций. Искусственный интеллект стучится в двери, и про него там рассказывают. В общем, огромное количество разных событий происходит. И мир на самом деле меняется, и он нам не знаком И это вызывает стресс и на глобальном уровне, и на уровне каждого человека. Плюс у каждого из нас в жизни есть источники давления, которые да, могут нас привести э, в эту историю, там, когда болеют наши близкие, когда мы сталкиваемся с какими-то персональными историями. И вот здесь есть несколько вещей, которые э, как бы алхимические такие вещи, которые превращают э, ужасную штуку, которая может выесть человека, могут превратить ее в нечто положительное. А это очень важно, потому что э, одно из исследований, э, оно такое, сейчас пока задаются вопросом, но э, все-таки есть первые результаты, что когда люди считают, что стресс – это позитивные явления, а, то у них при стрессе не сужаются сосуды, и не мерзнут руки, не холодеют руки. Если у вас часто бывает такая история, что у вас холодеют руки, ноги, а, особенно на фоне каких-то переживаний, это показатель того, что это не просто эмоциональное переживание, а все-таки физиология тоже включилась. Uh, да, ну, здесь есть много разных uh, моментов, которые могут нам намекнуть про стресс, uh, как его последствия, да? то есть если, если человек вот, себя дренирует и выжигает, как uh, мой обогреватель на балконе, то uh, мы сталкиваемся с чем? Мы начинаем быть недовольны своей памятью, мы начинаем замечать, что нам трудно вспомнить слова, мы прочитали что-то, мы забываем, мы начинаем забывать э, документы, какие-то простые вещи. Да? Если у вас боит память, напишите слово э, «память» в чат. Вы можете насторожиться, что это является отчасти последствием стресса. Э, вторая штука – это когда мы чувствуем себя в состоянии, такого джетлага, ну, те, кто перелетал на несколько часов в одну или в другую сторону, знают, что меняется такое какое-то измененное состояние сознания. Если вы перелетели в приятное место и наслаждаетесь им, то, в общем, это и здорово. Но если вам нужно после перелета очень быстро включиться в продуктивный режим, выполнять работу, провести какое-нибудь сложное выступление, провести сложные переговоры, вы можете столкнуться с тем, что там есть такая растерянность, некий туман в голове, да, то есть снижается качество, ясность, скорость мышления. Это тоже такая важная штука. У меня часто холодные руки, ноги, не знала, что это результат стресса. Это может быть показателем того, что есть склонность к стрессу, да, и он присутствует. Изменение с пищей, когда вас начинает вдруг больше тянуть на сладкое, на говноеду, на всякий джанкфуд, на фастфуд, на сильно прожаренный и так далее, тоже является показателем того, что мы впадаем в стресс. Потому что в этом режиме, да, когда мы находимся в хорошем режиме, вот очень простая история, мы способны насладиться салатиком. Мы способны насладиться крем-супом из брокколи, с каплей бальзамика, не знаю, чем-то легким со сложным вкусом, когда у нас начинается стресс, чем глубже мы заходим в это состояние, тем меньше у нас способности наслаждаться легкой и сложной едой и тем больше нам хочется мусорной еды. Это прямо такой показатель, и очень по-разному реагирует вся система, у кого-то. Жидкий стул, а вот запоры, кто-то набирает вес, кто-то теряет вес. Если вдруг нет никаких особых причин, не то чтобы вы там, поехали куда-нибудь в Среднюю Азию или в Италию и там еле еле еле еле и набрали вес, да? а вот вы обращаете внимание, что у вас вес меняется при вроде бы нормальной еде, которую вы поддерживаете. Он может повышаться и снижаться, Это тоже связано бывает со стрессом. Так вот. А, значит, люди, которые считают стресс позитивным, а, у них не сужаются сосуды, не мерзнут руки. И, соответственно, вся сердечно-сосудистая система реагирует на это более позитивно. И если вы рассматриваете стресс а, и говорите себе, о, здорово, я сейчас в стрессе. Ведь есть люди, которые, может быть, вам доводилось а, когда-нибудь... Почему фильмы ужасов, триллеры существуют? Почему э, люди едут прыгать с тарзанки, кататься по экстремальным трассам? Потому что на самом деле у нас есть тяга к стрессу. Стресс нас оживляет и дает энергию. Но очень важно, что если человек живет в очень комфортных условиях без стресса долгое время, э, на самом деле очень часто э, это, это приводит к большим проблемам. Вся система как бы начинает глохнуть, потому что... Это странно. Мы, мы все время стремимся к комфортной жизни, мы стремимся к безопасности, к финансовой, физической, эмоциональной, организационной, но мы для нее не очень созданы на самом деле. То есть, например, знаете, когда люди говорят, надо есть по, там, соблюдать режим питания, это один из источников стресса. Вот это поразительная штука. Если человек долго придерживается режима питания очень строго, то любое отклонение потом от этого режима является для организма стрессом сильным. Я был на учебных мероприятиях всяких в Италии, и я наблюдал за группой итальянцев. Я такого не видел нигде больше. А я учился в разных странах, проходил разные курсы. И это люди, которые при том, что... Преподаватель увлекся, например, и он задерживает обед чуть-чуть. Они начинают прямо шуметь, они начинают грызть ногти, они начинают прямо тревожиться, потому что в Италии частью культуры жизни является режим питания. И вот эта вот безопасность, мы для нее не созданы. да, Мы генетически были запрограммированы и больше подходим к неравномерному приему пищи, к непредсказуемой меняющейся еде, потому что ну, исторически не было такого, что у вас каждый день есть гречка с котлетками. Сегодня нашлось это, завтра нашлось то. Да, вот с, с генетической историей такая Да, я регулярно в командировках со смены часовых поясов, и надо сразу включаться. И да, как туман в голове, я... Да, а, а надо быть максимально сконцентрированной. Ну вот, Лена, вообще перелеты в другие часовые пояса являются одним из очень больших вкладов в стресс. И здесь нужно уже поддерживать себя, конечно, там, при помощи мелатонина, при помощи разных практик переключения и делать перерывы в этих перелетах по возможности. Это правда такая история. Как тогда, если обед все время в одно и то же время? Сергей, ну, здесь, здесь история, если он всегда в одно и то же время, то очень здорово, но э, такая тренировка собственного организма, чтобы он не стал заложником этого расписания, состоит в том, чтобы его периодически нарушать. Э, на самом деле есть э, да, современная эта история, там, краткосрочное голодание, то есть вы можете пропускать иногда обед, э, просто преднамеренно для того, чтобы тренировать эту гибкость. Вы можете взять какой-то хороший перекус и перекусить между делом в другой момент и пропустить обед. Это это научит систему, что не нужно ждать всегда в одно и то же время. Это снизит стресс, если это потом будет нарушено в какой-то момент. Итак, значит, да, у нас стресс. Стресс – это незнакомые. Стресс – это непривычные. И... Вот про этих людей, которых я консультирую, которые переехали в другие страны, это стресс. Лена, как себя поддерживать? Мелатонин. Мелатонин помогает себя поддерживать в этих историях. И здесь нужно выстраивать сон. У меня есть огромный целый курс про сон. Там есть много-много-много деталей. То есть тут нужно заботиться вот этим режимом сна, и есть разные трюки, которые я рассказываю там в курсе для того, чтобы переходить в другие часовые пояса быстрее, потому что у меня был период, когда я тоже очень много летал, причем летал там с 5, 6, 12 часов, такие разницы во времени, и... Ну, я на, нарабатывал для себя трюки, как быстрее и легче э, приспособить организм к этому э, состоянию. Так, э, со сном. <надцать> со сном, на, на самом деле, вот а, а сон – это отдельная штука, Сергей. А со сном, если вы просыпаетесь в одно и то же время, то это очень круто, как ни странно. А, это, это такая совершенно отдельная история. А, и Просыпаться в одно и то же время – это очень-очень классно. Это позволяет выстроить наши биологические ритмы и суточные, и ультрадианные, которые полуторачасовые, они лучше срабатывают. Тананч, значит, да что, что, что с этим делать? Вот особенно без будильника, особенно если вы просыпаетесь без будильника в одно и то же время, это очень-очень здорово. Что делать э, на примере тех людей, которые куда-то переехали в новую страну? Просто сейчас э, их очень много, да, они всегда были, но сейчас их очень много. А, и мы обсуждали с ними, что так как стресс связан с незнакомым, и это выделение энергии, есть два ключевых принципа, которые позволяют, если вы считаете стресс позитивным, если вы понимаете, что стресс необходим. Знаете, я общался с большим количеством докторов, и мы обсуждали вот эти вот периодические острые респираторные вирусные заболевания. Грипп, там какой-то такой легкий ковид, может быть, или какие-то другие варианты их. И это наблюдение независимого большого количества докторов, что эти заболевания, когда вот человек заболел, там пару тройку суток с температурой полежал, поболел гриппом. Если нет осложнений, если все это нормально пройти, заботьтесь о себе, это очень здорово как бы перезагружает иммунную систему. И на самом деле там, заведующие отделениями со всякими сложными заболеваниями говорят, что очень часто у них лежат люди, которые «я никогда в жизни ничем не болел», а потом «херак» и что-то очень большое. Вот... Стрессы, периодическая позитивная встряска нам нужна. Почему люди ходят в эти игры? парки развлечений, прыгают еще раз там с тарзанкой, с парашютом? Это некий такой супер стресс, но к нему есть позитивное отношение у человека. Он его делает как бы по выбору. Да? Позитивное отношение к стрессу является ключом к трансформации этого переживания, этого состояния в какой-то ресурс для себя. И, собственно, из чего оно состоит. Первое. Стресс – это выделение дополнительной энергии. Хотите вы этого или нет. Гормоны, они называются гормоны стресса, но на самом деле эти гормоны повышают скорость реакции, увеличивают количество обменных процессов и их интенсивность. Да? То есть организм на физическом уровне выделяет больше энергии. Что это означает? И что здесь является проблемой? Проблемой чаще всего является... У меня приятель недавно э, попал э, в небольшую аварию, но очень испугался. И он говорит, а что же делать? А, что делать в случае, если вдруг произошел вот такой вот сильный испуг и выделение гормонов? Друг, другой мой хороший знакомый друг э, недавно был у стоматолога, и чего-то там он испугался, у него был... Э, такой шатдаун, выделилась большая доза адреналина, и он ну, потерял сознание. Прям. Да, что делать в, вот в, в этом процессе? А, если вы относитесь к себе хорошо, и вы пережили внезапный острый э, испуг, э, какую-то историю, да, что вот у вас сердце колотилось и так далее, вам нужно пробежаться или взять скакалку и попрыгать. Нужно вспотеть для того, чтобы мышцы начали пережигать гормоны стресса. Это если их было зашкаливающее количество. Если мы говорим про стресс, то это фактически для вас повышение уровня вашей энергии. То есть в состоянии стресса вы более энергичны. И вопрос позитивного и негативного сценариев состоит в нескольких вещах. Первое. если вам куда это применить? Есть ли у вас какие-то увлечения, процессы, дела, интересы, куда вы это примените? На фоне стресса, вот, да, Лена писала, что э, с прошлого, а, Екатерина, э, в стрессе с начала прошлого года. Вот э, первый главный вопрос, если мы знаем, что я переехал в другой город, я женился, у меня родился ребенок и так далее, нам нужен проект, в который мы направим эти силы, нам нужно чем заниматься мне очень понравилось, мы летом прошлого года встречались с моим другом, и там в компании все такие, о, такой стресс, у нас там бизнесы изменились, и тут что-то рушится, и так далее, я так переживаю, все неожиданно. Он говорит, а я что-то все пропустил, я строил баню. А, он был увлечен абсолютно этим процессом, у него был план, и ему было чем заняться. То есть, на самом деле, как ни странно, да, вот это жениться тебе надо, барин, вот стресс сильнее трогает тех людей, которым нечем заняться. Самая частая история, когда приходит человек и говорит, ну вот, у меня там проблемы в семье, надо как-то работать над отношениями. Я всегда предлагаю, если отношения в принципе хорошие, и это какой-то период просто, я всегда предлагаю а, и задаю вопрос, и чаще всего ответ на него бывает мне известен. У человека есть работа, у человека есть семья. В семье начались затруднения, он начинает про это очень сильно переживать и пытается решать их и вкладывать свое внимание и силы в семью. Чаще всего решить подобные задачи или, ну, или наоборот, да, сам, семьей все хорошо, с работой проблема. Чаще всего а, на самом деле решением является, знаете что? Завести себе хобби, которого у него не было. Потому что наша жизнь, она очень похожа на какую-то табуретку, вот в каком-то смысле. Да? Сколько у нее ножек, насколько она устойчива. Потому что в разных сферах жизни бывают э, разные события. И чем больше ножек у табуретки, на которой вы сидите, тем стабильнее она, если одна или две ножки исчезли, то э, остальные будут вас удерживать. И вопрос, если вы знаете, что вы в хроническом стрессе, если вы знаете, что вас затронуло очень сильно то, что происходит вокруг, если, не дай бог, там, с кем-то из наших близких что-то произошло, он болеет, нам нужно о нем заботиться. Первое и самое главное, нам нужно э, создать больше элементов интересности, вовлеченности и включенности в свою собственную жизнь. Вот это простая история. И э, когда я работаю с этими людьми, которые переехали, главное правило для них состоит в том, что стресс у них точно все равно будет, потому что переезд в новое место вызывает у нас э, эту реакцию. Организм – о, новая среда, надо побольше энергии, что тут как. И занятие очень простое. Эту среду в ней нужно как можно быстрее разобраться. Вы устроились на новую работу – то же самое вам нужно как можно быстрее, как можно богаче разобраться во всем, что там происходит, перезнакомиться с максимальным количеством людей, узнать, как работает эта система, узнать ее слабые, сильные, интересные стороны, как можно больше собрать информации. Потому что стресс – это незнакомое. Чем быстрее вы сможете сделать это знакомым, тем легче вы будете это переживать. В чем ценность и почему э, бывает такое, что вы приходите к хорошему доктору и консультируетесь с ним, да, человеком, у меня проблемы со здоровьем, я очень переживаю, все это страшно. Чем э, еще хороший доктор э, характерен, кроме того, что он э, к вам уважительно относится, верит в ваше выздоровление, знает, что делать и так далее. Он помогает вам создать пошаговый план он помогает вам понять, почему все это происходит, как мы будем действовать, кому здесь нужно обратиться, каким специалистам, потому что нам нужно русло для этой энергии конструктивное. Итак, стресс и субъективные эмоциональные переживания не всегда связаны, часто не связаны, на самом деле. Второе. Стресс – это важная, полезная штука. И надо признать, что она у нас есть, его нужно держать под контролем. Устойчивость к стрессу – это на самом деле термин из мостостроения, из инженерии. А, потому что помните, мосты рушились, все слышали эту историю про коней, которые а, шли в шаг, в ногу, и а, разрушился мост. Вот а, ваша стрессоустойчивость, она состоит из нескольких пластов. Первое, если вы понимаете, что стресс – это позитивная вещь, ваш организм. Вы, как живой организм, созданы для того, чтобы переживать стресс и созданы для того, чтобы так реагировать на другие ситуации. Это правда круто, у нас есть в этом потребность. Она нас оживляет и перезагружает на самых разных уровнях. И отношение к стрессу, как бы это ни казалось странным, меняет то, как он для нас протекает. Позитивным делает для нас стресс признание, что мы имеем право на те переживания. Знаете, когда иногда бывает эта история, вот, я переживаю про это, и кто-нибудь говорит, а ты знаешь, что вообще происходит с людьми, там вот болезни, там землетрясения, там голод. И это не делает ваши переживания легче. Своя слеза всегда солона, а, да, мы, мы, мы всегда... Пере... И вот нельзя себе отказывать в праве переживать стресс. И для того, чтобы стресс из э, негатива да, был переклю, переключился в позитив, вам нужно быть занятым и разбираться в том, что происходит. А, Макс, привет. сломал ногу во время ретрита, стресс уже второй месяц. Блин, стресс опять по следующему кругу. Как быть? А, значит, смотрите, я вообще вижу стресс как... Такую штуку, которую ну, надо держать под контролем, потому что сильно выплескивать из себя тоже не имеет смысла, да, уж совсем фонтаном бить. И те техники, которые я предлагал в канале, и которые у меня есть в курсе, я это вижу как душ. Мы потеем регулярно. Если не мыться несколько дней, мы будем вонять. Все, мы знаем об этом, мы моемся, мы чистим зубы. Та же самая история со стрессом. Это гигиенический вопрос. Себя нужно контролировать, нужно знать, что современная жизнь оказывает на нас много давления, в ней много незнакомого. Она так устроена. Маркетологи, смешники, там, все эти люди работают специфически на создание новостей. Новости – это незнакомые. Фейковая это новость или нет, мозгу без разницы. Да, поэтому нужна гигиена. И на уровне физиологии, вот я обещал рассказать про визуалов, аудиалов, кинсетов, дигиталов. Знаете, что это такое? Это не вопрос, кто любит ушами, кто любит руками, кто любит языком, кто любит слушать. Потому что, ну, что это значит там? Женщина любит ушами. Ну, и трогали, чтобы ее она любит, и смотреть на что-то красивое она любит, Да. То, что человек зрительно ориентированный, не означает, что он не может слушать лекции. Это не означает, что он не может чувствовать чего-то и понимать чего-то. Все эти термины пришли на самом деле из описания стрессовой реакции. То есть в состоянии стресса у нас мозг схлопывает все э, процессы до одного, которому он доверяет. То есть когда все роскошно, шикарно и мы находимся в комфортной ситуации, мы э, слышим, видим, чувствуем и умеем думать. Но в состоянии стресса есть люди, которые доверяют своему зрению, есть люди, которые доверяют своим чувствам, есть люди, которые доверяют своему мышлению и внутреннему голосу. И э, это меняет стрессовые реакции. Да? Визуалы в стрессовых ситуациях орут и проявляют агрессию, кинестеты в стрессовых ситуациях сжимаются, либо начинают физически э, как-то воздействовать на нее. Дигиталы, так называемые умники, начинают по кругу гонять внутри себя одни и те же мысли. И в связи с этим э, есть несколько э, важных вещей. Э, э, да, телек, телек и новости не смотри, хиношки по хотению, что происходит, когда мы в стрессе? Да? Противоположностью чему является стресс? Если я в стрессе, если я выжив... в состоянии выживания, в негативном стрессе, что для меня недоступно? Для меня недоступен интерес, творчество, игра. И лекарством от стресса является интерес творчество и игра. Я не имею в виду рисовать картины. Это, это тоже может быть. Но под словом творчество я подразумеваю, когда вы что-то создаете, делаете и контролируете. Потому что при исследовании пирамиды э, иерархической в компании мы видим, что люди, находящиеся ниже по должности, несущие меньше обязанностей, меньше ответственности, испытывают больший стресс. Люди, находящиеся наверху, э, на которых оказывается большее давление, которые несут ответственность за большее количество людей, за большее количество происходящего, испытывают меньший стресс. Вот это парадокс. Почему? Потому что в иерархических структурах, чем выше человек находится в иерархии, тем больше у него контроля. И... Э, Здесь вопрос, когда я говорю игра, творчество, интерес, это вопрос контроля и делания для себя знакомым. Потому что, когда что-то происходит с компанией, начинаются слухи, у нас будут увольнения. Что? Человек, находящийся внизу иерархии, для него это слухи, он не понимает, что происходит. Тот, кто находится наверху, он лучше понимает картину, хотя он понимает, сколько он может денег потерять, какими опасностями это ему грозит и так далее. Поэтому а, ключевым элементом является переход к любопытству и интересу. Чем более у вас интересная жизнь из разных областей, тем более вы устойчивы к стрессу. Чем больше у вас навык интересоваться, чем больше у вас сфер творчества, тем меньше вы подвержены стрессу, тем легче вы негативный стресс превращаете в позитивный ресурсный стресс. Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что вызывает ваш стресс, вы выясняете, как это устроено. Потому что что происходит с нами в стрессе? Переходим к упражнениям. В стрессе происходят очень простые вещи. У нас происходит напряжение, перенапряжение тела. Там мы становимся суетливыми, очень сильно ускоряется внутренний ритм. И мы пытаемся делать вот эту многозадачность. Состояние а, другое, когда вы на дзене, когда вы очень спокойно себя чувствуете внутренне, вы успеваете гораздо больше. А вы обращали внимание, что чем больше вы суетитесь. Вот а, стресс очень связан с суетой. Вот напишите слово «суета», если оно для вас, а, ну, как сказать, часть вашей жизни, часто встречаешься. А, как начал играть в импровизации и писать книгу, какой там нафиг стресс. Да, абсолютно. Да. Как развить навык интересоваться, когда находишься в стрессе? Ну, может быть, есть вещи, которыми вы всегда интересовались. А, но когда вы находитесь в стрессе, вам нужна чаще всего вам нужны гигиенические приемы, которые были в канале, да, там, это, это а, и то, что я сейчас скажу. А, вообще говоря, стрессоустойчивость – это навык, который нам нужен все время. Если вы выходите на какое-то мероприятие, вы на него пришли и спрашиваете, а как бы мне сейчас приобрести какой-то гардероб, чтобы здесь приятно выглядеть. Да, это то, что мы делаем заранее. То есть вот эта стратегическая часть, развивать способность, интересоваться, развить количество. А подпишитесь, Сергей, на канал проект Макса Каткова. Мы скинем сейчас ссылку в Телеграм, да, там, там есть упражнения для работы со стрессом, это и там будут тесты в ближайшее время, много информации. Что с нами происходит, короче, когда вот Лена, да, вот, ой, или Екатерина, да, те, кто, те, кто сейчас уже в стрессе, как оттуда выбраться? Стресс на уровне мышления выглядит так. Я маленький, проблема большая. Вот если вы подумаете о чем-то, что вызывает у вас стресс, что вас кроет, долбит, мучит, то вы увидите, что вы маленький, а проблема большая. Если у вас есть э, визуальная склонность, попробуйте просто механически 20 раз, 30 раз за ближайшие дни, когда вы эту проблему можно обдумывать, к этой проблеме можно возвращаться мыслями но смотрите на нее на экране айпэда или лучше айфона. Да, то есть это реальный технический навык. Он звучит очень смешно и очень просто, но это сигнал мозгу. Когда вы большой, а проблема маленькая, вы не испытываете стресс. И если вы физически просто представляете и можете сделать себя больше, чем эта проблема – может быть, вы не можете уменьшить проблему, тогда увеличьте себя просто субъективно в воображении. Вот это очень смешно, но это работает фигня. И еще одна штука, если у вас более характерная история, это гонки по кругу внутри вашего внутреннего диалога, вы ведете с кем-то переговоры, возвращаетесь к ним снова и снова, и снова с собой переговариваетесь. очень сложно бывает это остановить, завершить, прекратить, да, ну, выключи внутренний диалог, не срабатывает в этот момент. Все, что нужно сделать. То есть первое упражнение. Вы большой, проблема маленькая. Любым способом. Либо вы делаете картинку меньше, либо вы делаете себя больше этой картинки, если она большая. Вот и все, что нужно сделать для того, чтобы ваш мозг потихонечку начал переключаться. такой: О, это решаемая история, тут можно поиграть с этим. Второе очень важное упражнение. Если у вас гоняет внутренний диалог по кругу внутри, Просто записывайте, сколько раз вы возвращаетесь одним и тем же образом, одними и теми же словами к этому моменту. Не пытайтесь это остановить, не пытайтесь ничего с этим сделать. Просто заведите себе заметку, назовите ее «счетчик переживаний» и записывайте. Вот я раз прокрутил этот диалог с человеком, который меня там, напугал, расстроил и так далее. Второй раз возвращаетесь к нему, просто запишите, а, вот два, вот три. Помните, как вот Робинзон да, палочки чертил, чтобы знать, сколько дней он прожил? Вот все, что нужно для того, чтобы ваши бессознательное, ваш мозг могли взять это под контроль. Потому что в тот момент, когда вы разговариваете с собой в первый раз, у вас есть ощущение, что вы разговариваете с собой первый раз. Когда вы разговариваете с собой двадцатый раз, у вас есть ощущение, что вы разговариваете с собой в первый раз. Как только у вас будет счетчик, вы увидите, что это подключает другие части вашего мозга, которые позволят вам успокоить вашу амигдалу. А, итак, напишите сейчас, пожалуйста, в чат, что вам торкнуло больше всего, что для вас было главным инсайтом из того, что мы с вами обсуждали. И а, вот здесь в чате есть... А, Телеграм-канал, если вы еще не подписаны, подпишитесь, мы там публикуем э, всегда очень-очень качественную информацию. Э, да, Я ее собираю, и такой контент полезный. Так, чтобы он был вам доступен, чтобы вы, как Сергей, не пропустили его. Напишите, пожалуйста, что вам больше всего вот сегодня отозвалось, что для вас было чем-то новым, чем-то необычным, чем-то, что, может быть, так, о, изменило вашу точку зрения на стресс, да. Я большая проблема, маленькая, класс. Счетчик переживаний успокаивает внутренний диалог с кем-то. Да. Стресс можно осознанно проживать как позитивный. Да. Стресс полезен. Стресс полезен. Это просто мантра. Я испытываю стресс, стресс полезен. Что делать с Суетой. Ну, мы не, не, не уложим сейчас э, в этот э, час, обсуждая все вопросы, да, но э, есть простое правило. Вы хотите ускориться, это значит, вам нужно внутренне замедлиться. Для этого есть э, разные практики, э, которые позволяют... Потому что для того, чтобы что-то мы могли сделать супер сосредоточены проблема не в том, чтобы активизировать мозг. Ведь мы все время пьем... Кофе, чай, какие-то стимуляторы. Современный мир – это мир стимуляторов. Самый мощный стимулятор современности – это яркий свет искусственный. А, проблема, если мы хотим на чем-то сфокусироваться, иметь возможность что-то высококачественное сделать, это фокус, это внимание, это способность выключить и успокоить все остальное. И а, ну, если вы хотите простое упражнение про суету, то а, оно будет... Первый шаг сказать себе, я суючусь. Да, я, я суючусь, это не очень продуктивно, сейчас это будет меняться. Я суючусь, как только вы, это как со счетчиком, когда вы начинаете называть это состояние, вы перестаете быть в него погруженным, появляется часть мозга, которая следит за другой частью мозга, которая суетится. Я большой, проблема маленькая, да, счетчик. Стресс помогает выделить энергию, а если не выделяет, то поглощает, истощает. Он выделяет, Оля, всегда. Вопрос э, с истощением состоит в том, что когда мы долго находимся в состоянии стресса и никуда эту энергию не применяем, она начинает нас сжигать изнутри. Стресс всегда выделяет энергию. Э, переживания не равны стрессу. Счетчик, стресс полезен. Э, стресс бывает молчаливым абсолютно. Недавно пришла к тому, что стресс... Нужная штука, как приятно слышать. Да, Динара, спасибо, это всегда очень приятно. Еще раз разделить субъективные переживания и стресс. Стресс – это неизвестное. Быстро узнать, что и как здесь работает, и добавить интерес. Да, противоположность стрессу – интерес. Супер, спасибо большое. Итак, если вы столкнулись с ситуацией давления, которые вызывает у вас стресс, это полезно, это здорово, и это нужно для того, чтобы разобраться в ситуации как можно быстрее. В некоторых ситуациях вы не можете разобраться сами. Вам нужен человек, и э, можно потратить эту энергию, этот задор, все, что выделяется, и этот интерес. Э, в поисках этого человека и в пробовании разных людей в этой сфере, которые помогут вам разобраться в этой сфере как можно быстрее, как можно более полно. Если вы пришли на новое место работы, разобраться и узнать все про эту компанию как можно быстрее. Если вы переехали в новое место, узнать там как можно больше всего, что здесь происходит, где здесь что находится, как здесь все работает и попробовать это до того, как вам это будет нужно. Потому что Проблема появляется, когда человек говорит, о, я простыл, мне нужны лекарства, а где здесь аптека? А здесь, оказывается, без рецептов нельзя. Узнать об этом заранее без, без как бы причины, потому что самое человеческое поведение для нас – это делать лишнее, делать бесцельное, делать что-то, что не имеет конкретных необходимых результатов прямо сейчас. И это как раз и есть творчество, это как раз и есть любопытство, и мы не можем находиться в двух состояниях одновременно. Мы не можем одновременно находиться в состоянии творчества, любопытства, интереса и в состоянии выживания. А, как только вы начинаете потихоньку себя пере перетаскивать в состояние любопытства и интереса, а, вы уже начинаете двигаться к позитивному использованию стресса. А, да, да, да. Вот Динара, спасибо огромное. Когда болеют наши близкие, мы очень часто ставим крест на себе и начинаем забывать о себе. Это совершенно непродуктивная история, потому что их боль – это их боль. Наша боль и наши переживания и усталость по этому поводу – это наша боль. Она для нас важнее, ее нужно признать, нужно признать свое собственное право следить за собой, заботиться о себе. Потому что чем меньше у нас ресурсов, тем меньше мы можем дать. Чем больше нам нужно дать, тем больше нам нужно забота о себе. И тем больше нам нужно ресурса. Спасибо огромное, друзья. Я очень вам благодарен за то, что мы провели этот вечер вместе. И я буду ждать вас на следующих встречах. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Если вам инста ближе, то можно там. Спасибо огромное. Счастливо. Пока-пока.